Так говорю а, лучше звонить когда есть определенное время например что я сделал в, в рекламном мы делали а, выделил время такой-то отдел звонит с 10 до 12 ну, там было много денег, 50 60 такой-то с того по того и важно это фокусировка вы только сделаете исходящий если к вам в этот момент звонит входящий клиент а если вы работаете в меня и они не будут вам звонить что вы заранее удары на упреждение делать вы не берете трубку или перезвоняете позже, то есть чтобы не отвлекаться. Когда вы затачиваетесь только холодные и делаете это подряд 2 часа, 3-4, с каждым холодным за счет того, что вас ничего не отвлекает, mm -hmm. шеф не дергает, соцсети не пикает, у вас энергия растет, растет, растет, растет, и с каждым купленным еще больше растет. Mm -hmm. И тогда вы не расспрашиваете. потому что как только вы такие... Коммерческий отправь тому отправил, то-то, mm -hmm. нет, фигня. Вы только звоните и заметки в битриксе себе делаете, кому отправить комплект. Вы не отправляете его, это тупость тупое. После звонков трехчасовых, вы за три часа сделали все звонки, Выделяете полчаса или час, вы только отправляете коммерческие, только коммерческие. Mm -hmm. Через скрытые копии, плевать, через то-то, Виктор, то-то, то-то, Степан, то-то, то-то. За счет однотипности задач, первое, что происходит, вы теряете меньше энергии в разы вы не будете уставать если вы в конце рабочего дня уставшие значит вы работаете криво вы распарашиваетесь. это ненормально среднестатистический здоровый человек 25-45 лет не устает на работе если он работает нормально если вы работаете здесь не из-под палки не из-за того что вам нужно лечить бабушку и вы ненавидите эту компанию но вы должны здесь колбасить бабло если нет гипертрофированной мотивации из-за причины то вы не будете уставать. Если вы устаете, вы где-то протыкиваете в процессах своих. Пан-пам-пам-пам. Да. Все. Потом вы отзваниваете всех этих говорите, да, не могла говорить, были переговоры, потому что там груз у Ивана Федоровича там потерялся, и я его нашла. Да, что вы хотите. Все, я объяснил, почему я не мог говорить. И, и тем самым, что я сделал для этого человека, который... Поднял по столбик, смотрю, да. нифига себе нашла, так что в Украине. А у нас, потому что есть Илья в Китае, у нас полторы тысячи складов. Полторы тысячи, четыре склада, полторы тысячи подрядов. Mm -hmm. Вот мы там все разобрались по месту, там все... Ой, а я вам не рассказывал, что у нас в Польше случилось? 35 штук вывернули, да, корову, что же mm -hmm. все сделать. Ну, понимаете, и все. И это работает вот так, это легко, драйвово. Если это вот структурировано, а, потому что другой момент, типа. Сел такой. Так. Звонить. Чай не Звонить. Постоянные клиенты шестолад. ж пишут, куда звонить? Да, клиенты пишут, по отвечаю. Чат. В, чат в чат пишут. чат, чат пишут. Да, что там? Билет в кино забыл. Билет в кино купить держу. Такой, блин, вечер, не успел позвонить, не помню. <суждачный>... Ну зато столько дел сделал, завтра позвоню. <суждачный> да, <суждачный> Бред. да, да, да. Привет, если вы в начале дня не выделите себе время на звонки, то в конце месяца что вы получите? Это ваш это реальность, это реальность.